Своими глазами я слышу, как надо мной Летит то, что убивает детей мирных людей Война — это участь подонков Кто ненавидит мир, кто ненавидит людей Но правда есть только одна Лишь правде то есть добро Лишь в людях едет душа, А мир наш так крупок и зол, Но в нем победит добром. Россия, вперед! Русским не стыдно быть, а стыдно всем свиньям тем, Кто убивает людей. Я вижу своими глазами, Как убивают детей. И бьются слезами Как крик разрывает людей Война это участь потомков, Кто ненавидит мир Кто ненавидит людей Но правда есть только одна Лишь в правде то есть добро Лишь в людях есть душа А мир наш так крупок и зол но в нем победит добром. Россия, вперед. Русским не стыдно быть, Расстыдно всем синим тем, Кто убивает людей. Словами не передать Боль всю тех людей, Которые потеряли Сегодня своих детей. Война — это участь подонков, Кто ненавидит мир, Кто ненавидит людей, Но правда есть только одна. Лишь правде — то есть добром, Лишь в людях есть душа, А мир наш так хрупок и зол, Но в нем победит добро. Россия! Вперед! Русским не стыдно быть, а стыдно всем свидетельным тем, кто убивает людей, кто убивает людей. Я вижу своими глазами, я слышу своими ушами, И всех попрошу услышать. И быть самими собой, и быть самими собой Победа будет за нами, За правдой стоит весь мир. И как бы вы не пытались, Обряжните вы во лжи. Война ⁇ это участь потомков, Кто ненавидит мир, Кто ненавидит людей. Это есть добро, лишь людях и душа, А мир наш такой плохой зол, Но в нем победит добро. Россия вперед, русским не стыдно быть, А стыдно всем свиньям.